Никто не возвращается из леса, только мы вернулись из леса. Она открылась, и ничего не сломалось Внутри письма еще один ключ, бронзовый ключ. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Access Games, мы продолжаем с вами играть в Чаллер и Носул Таун. У нас лес, 4 глава, мы остались на том, что поставили здесь белку У нас есть стекло, ветвь Лиана, скулок сердца Свет бьет прямо в лицо, его глаза закрылись Свет бьет прямо в лицо Ебаный в рот Почему я раньше это не сделал? Хорошо, теперь тебе не спрятаться И все? Летающая белка Ах ты маленькая Маленькая сычка Улитку можно забрать себе Спасибо за помощь госпожа Геннадская улитка А, наклейка Ладно а куда идти Она сюда побежала А, вон она белка Вот она Ну, по крайней мере, пока что, ну, должна вернуть куклу Пока что все такое доброжелательное максимально И оно как-то особо не пугает Как это, я так понимаю, мы в стволе сгнившего дерева, который переходит в пещеру Я тебя нашла Как тут темно, даже не вижу, куда я иду Ладно, я немножко испугался Это что, гигантская белка? Или это большой косик? Что это? Огромное Может это чудовище? Оно ушло Ох, нет, оно здесь Так, я успел перебежать Отсюда исходит свет Это Ничего не случилось Тоже ничего Тихо Так, так должно было быть Все нормально Чудовище, но значит, что я здесь Мне нужно отсюда выбраться и поскорее Но это не просто так Череп Можно пойти в пещеру А, подожди Перемещение между локациями Он не уходит, правильно? И он не уйдет, видимо Хорошо, мы идем сюда Мы перешли сюда, он ушел Давай-ка назад Он видит все, что мы делаем А если за эту Ляну потянуть? Стой, куда ты пошла? Люси, блять Прекрати это Ничего Он не дает пройти Хорошо, давай сюда Тут тоже есть лианы Ничего У древесине странное отверстие Подожди Череп-крюк. Ветвь тоже не подходит. Хорошо, тогда есть предложение вернуться на, на... на начало самое. У нас здесь три локации получается. А оно не дает пройти. Подожди, он уходит. Отлично, здесь он меня не видит. Осматриваем все. Куда бы можно было с крюком залезть? Никуда? А здесь? Тоже никуда. Тогда песенки остаются. Ничего нету. А, ладно. Пойдем сюда. Тут мы спеть можем что-нибудь? Тоже ничего. А тут? Тоже ничего. И я, да, я уверен, что можно где-то спеть. Подожди. Вон там что-то есть. Туда можно залезть. Почему нельзя залезть? Но если было бы взаимодействие, нет, он меня здесь видит. Хорошо, вернемся сюда, назад, ладно. Тут с чем-нибудь можно попеть? Тоже нельзя. Но тут мыся можно было петь. Бля, ты прикалываешься? А что за задумки этот я И здесь петь нельзя. Так, он ушел. Там ничего нету? Неужели где нету ничего такого, куда можно было бы забраться? Пойдем-ка назад посмотрим. Я не могу пойти туда. Мне нужно выбраться из этого места срочно. Ой. Нет. Тоже нет. Так, это мы не можем. Это мы тоже не можем. Окей, будем тогда думать дальше. Короче, я ходил, бродил и смотрите. Отвернулся, пробежал. Все просто, оказывается. Родник. Кажется, он забит. Ну вот, наверное, здесь и нужен будет череп. Крюк, да. Еще раз. Хорошо. Родник расчищен, теперь вода еще свободна. Петь надо? Петь не надо. Все, мы можем идти назад. Я думаю, вперед можно. Нет, все равно пока нельзя. Значит, назад идем. Но он заметил нас, поэтому он так пристально везде все смотрит Опа, смотри, Лиана пожелтела Засохшие корни должно быть... Ага Ух, а -а -а -а. нихуя А -а, а а теперь я тут а ну это изи <звук> это было легко Смотри, синенькая загорелась Почихай немножко Ну это как будто гигантский котик Он мне нравится на самом деле Ага, еще загадки Здесь уже такая нужна мелодия, да? Ох, ёпта Давайте-ка на паузе Получилось Я сделал дорожку И он вернулся во время И теперь он должен отступить Так, теперь нам нужно вот этому загадать И дать ему попить Теперь с растением все хорошо А, мы его освободили А, смотри, вон там появилась еще одна ветка синяя Все-все-все-все-все, вижу Так Отлично, отлично, отлично Люси, бежим, бежим, бежим, бежим бежим. Так, близко Так, ну он отвлекся, правильно? А там, смотри, ключик висит Выглядит как дверь, только вместо ручки какое-то странное отверстие. Ну-ка. Намного длиннее других. Ага. Ага. А, все, я могу теперь снять его. Хорошо. Но это было бы, наверное, странно идти сразу в эту дверь. Давай-ка мы в ту сходим. Там на водопаде был. Вот, смотри. А у нас остался он? Остался. И что здесь? Что это? Котелок? Все такое старое. Териод должно быть использовалось кем-то как убежище. А, здесь только наклейка. Хорошо. Ну, наклейка тоже нужна для достижения. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, Люси, бежим. Выглядит дверь только вместо ручки отверстия. У нас не отверстие, не дырка, а технологическое отверстие. Правильно, как трудовик говорил, блин. Отлично, я могу выбраться отсюда, уходим. А тут белочки хорошие. Неужели я снаружи? Наконец. блять он смотрит на нас. Где мы спрятались папа о какой-то цветочек ага. может по очереди вроде смотри короткий потом этот потом этот Потом этот, потом этот. Может надо нажать на те, которые горят? Но вот эти сейчас не горят. Все. Один сюда выключается Правильно? А, что это такое? Непонятно Короче, помучился немножко У меня получилось его открыть Нужно было, чтобы все шесть зажглись Ну Не сложно на самом деле Минут семь ушло ну, плюс-минус, ладно, минут 5. Но э, комбинации, я так понимаю, наверное, все время разные будут Потому что пришлось просто кликать Так, короче, нужно, чтобы загорелись все, кроме второй сверху и второй снизу, горели Потом нажимаешь на вторую снизу, и э, все шесть горят, и ты проходишь вперед Так, ну мы его не боимся пока что А вот он нас походу видит Там такая тень падала прям Конкретная Выход какой-то Блять, а что такое напряженная серия-то Люси Люси Люси, милая произошло? Мы с какими-то птичками спим. То есть мы открыли глаза и они испугались. Не знаю, где мы, что мы. Мы просто бежим по дороге. Ого, статуя с драконом. Что это за место? Здесь что-то начертое. На лик ты страха посмотри. Беспокойные души внутри. Утраченное возвращают, брошенное забирают. Вложить руку на страх лика посмотреть. Это типа как Юкаи. А, -а, а И нормально все. Я слышал что-то странное звучало как голос. Нет, не просто голос. Была песня. Получена нота. Новая песня появилась. Песня леса. Загадочная мелодия. Может быть она откроет мне все тайны. Оу. Помогите Люте, Люсе осветить все плитки Когда вы щелкаете по глазам, они загораются Глаз невозможно открыть, если у него падает цвет другого глаза Осторожно, это светосуществительные блоки, не освещайте их слишком сильно, иначе возникнут проблемы Нет, этот нужен по-любому Ну вот так Прикольное мини-задание Смотри-ка И древо пропало Где я сейчас? Туда Мы вернулись, по кругу ходим Нет Пойдем сюда Опять вернулись Мы перемещаемся между несколькими локациями Я понял Хорошо Все эти тропинки выглядят одинаково Я что, заблудилась? Не думаю Но взаимодействие... А, смотри-ка Давай-ка сюда. Надо выйти туда, где камень был. По-моему, там. Да, вот был камень. Какая странная птица. Я таких раньше никто не видел. Ее перья голубые, как небо. И она не кажется напуганной. Еще раз кремернула. Не ту песню сыграл. За ней. Я понял. Сейчас нужна песня леса. Да. Осталась мамина песня. Красная песня. За птичкой. Я там вижу что-то знакомое. Только тот, кто умеет петь, может быть в лесу и путешествовать ним, и выбраться из него. Девочка Что если она Все, что, блядь Кто? Я не понимаю, что они читают Мы не понимаем Теперь друг друга, правильно? Нифига себе Папа, прости меня, ты был прав. Куда ты идешь? Он запер меня в своей комнате. Ну, под, по хлопку двери было понятно, что он меня запер в комнате. Или в подвале, кстати, да. Почему они все так разозлились? Папа ни слова не произнес и ушел, не сказав мне куда. Все в лесу было так запутано, а теперь? Теперь как будто вся деревня тоже запуталась. Меня это пугает. Я не понимаю, что должно быть, что-то случилось. Все в порядке, мне ничего бояться, я уже дома. Но какое-то все странное. Совсем не хочется спать. О, -о, -о. это же те же самые заросли, что я видел в лесу, что они здесь делают, что они делают в моем доме, они покрывают почти всю дверь. Я хочу разгадать все секреты. Охуеть. Два пути домой, не соприкасаясь с монстрами. Ну, погнали думать. У меня получилось 500 миллиар миллиардной попытки, блять. Фу, бляха. Я думаю, кто посмотрит прохождение, запомнит. И если кому-то поможет, это будет хорошо. О, что-то есть. Мне кажется, родители что-то знают. Так, это точно нужно. И это нужно. Это нужно. Ага, нет. Тогда стоп. Одна это работает. Бля, и нихуя себе. А как вы хотите вот эту осветить тогда? Объясните мне, пожалуйста. Вот так. Я никогда не видел этого ящика. Он заперт. Я не люблю копаться в папьных вещах, но у меня сейчас ощущение, что там внутри может быть что-то важное. Папины книги. Когда мама учила меня петь, они занимались здесь. Я думаю, он хорош в самом деле, но меня больше волнует, что думаю другие. Гардероб папины мамин. Надежда по-прежнему здесь. А где здесь ключ? Ага. Интересно, это Зеркало. Опа. Бля, опять мучение. чтобы это повернулось немножко по-другому ну Нет, так не пойдет вот так надо чтобы она повернулась Во, это уже похоже на правду но нет не похоже ни хера ладно давай думать изи катка изи каточка на самом деле они такие сложные, как могли бы быть. Заперто. Почему все заперто? Какие-то следы. Ну, я думаю, я бы сразу увидел, где надо играть мелодию. Смотри-ка. Такой беспорядок. Тут полнобитого стекла. наклейки. ничего ладно он сидел пил видимо с кем-то закрыто папа нужно найти способ выбраться сюда мы это и так уже делаем дорогая опа смотри качу есть инструменты для взлома Кочерга кочергой можем взломать это нет зато вот мне кажется ящик можем спокойно вратительской комнате не а дверь можно взломать ну сомнительно. конечно сомнительно но ладно подожди В очере полно золы. Будь и окошко, так смогла выбраться, она слишком большая, вот была понятно, блядь. В общем, эту доску все равно дочнить, какая разница. Откуда она ее достала? Откуда он достала кочергу? Надеюсь, он не заметит. Опа, моя фотография. Читать. там буквы меняются постоянно хреново косик косик так ты все это время был здесь хотя бы ты меня не ненавидишь Деревня не небезопасно. здесь странная атмосфера напугает меня но ты всегда стоишь с собой ты косик мой друг мне нужно выяснить что происходит сети воспоминания смотри-ка давай так начнем и так начнем давай тогда так начнем и так начнем Гениально. Может быть, это под старую школу? Почтовый ящик. Сейчас таких уже не делают. А в нем письмо. Оно для меня. Получено письмо. Ой, там послание и загадочное письмо. ключик Ключ кажется знаком. Где же я раньше такой видела? Никто не возвращается из леса. Никто, никто, никто. Кроме тебя, узнай правду, у тебя мало времени. Ихихи. Это бабуля! бабуля бабуля, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля. Она сюда писала Ихихи. Никто не возвращается из леса, только мы вернулись из леса. Она открылась и ничего не сломалась письма еще один ключ бронзовый ключ два письма без подписи ты учишь свою дочь пени но я не могу, у тебя не хватает мужества петь самой где же твоя гордость гордость делать дело наповинно только вредить игнорируемое письма сколько хочешь но имею в виду что ты транжируешь ее потенциал когда я учила тебя так я могла бы научить ее хватит слушать своего дрочка мужа это бабуля письма сумасшедшей старухи значит это правда научила маму петь кажется мама не отвечала на ее письма я бы не стала очень уж она неприятная но она нам почему-то помогает она только что вот писала ихехи это это это сто процентов от нее письмо а, потому что ну больше нет кого блять никто не больше не пишет не там хихи. чистая бумага карандаши о это дед кажется много пользователей хотя мне не стоит читать стоит должно быть она очень старая большинство строк выцелили я могу прочитать только несколько предложений мы будем записывать здесь все наши приключения. Почерк, я на детский. Правила правила. Взрослые только о них говорят Сегодня мы решили узнать тайну леса. Снова высые страницы. Сегодня мы пытались устроить засадное чудовище. Лейза забралась на ограду амбара и начала шуметь. А мы с Хлоей спрятались и были на готове. Но как бы, они ни... как бы она ни шумела, ничего не происходит. Может быть, этот работает только ночью? Ага, так это дневник мамы с папой. Какая Хлоя? Дорогой дневник приключений. В нашем приключении пришел комент. Конец. Мы узнали тайну. Мы боролись. Но все это обернулось для нас потерей. Хлою забрали. Мы решили оставить все в прошлом. Быть вместе важнее, чем правда. Это же то, о чем папа мне рассказывал. Хлоя это его сестра. Остальные страницы пустые. Ой, а это что? Кажется, еще одно письмо. Недавнее почерк папин Люси такая же, какими были мы. Она хочет понять. Сегодня я сказал ей, что ты не вернешься. Я не хочу, чтобы она последовала за тобой. Я не хочу, чтобы ее тоже забрали. Ты знаешь, что я с тобой не пойду. Никто не пойдет. Но ты, ты хотя бы попытаешься вернуться? Подождите-ка, это что, для мамы? Но ну, разве она не... Он ведь сказал мне, что папа соврал, мама все еще... Люси! Папа! Что ты делаешь? Ты лжец просто не верится ты ждешь что мама сама себя спасет мы должны искать ее идти прямо сейчас нет пусти отпусти меня ты врун я не могу понять нет не запирай меня ненавижу тебя ты говорил что мама пропала никакой надежды нет папа он ушел снова Просто не могу поверить, она где-то там, одна-одинешненько. Я думаю, она в лесу. Ну и ладно. Меня больше не волнует их правила, я собираюсь пойти искать ее и меня не испугать. Больше нет смысла обжидать с папой сегодня. Я выберусь в лес, и меня не поймают. Чудовище, я не боюсь. Это точно, чудовище, мы не боимся. Все тихо, папа должно быть спит. Так, операция спасения мамы начинается Надо взять с собой какие припасы И понять как отсюда выбраться Ну, припасы это можно в окне Посмотрим Носки, шерсть котика Для ящика припрятаны печеньки На всякий случай, котик до них выбрался Отлично, аварийный запас печенья Знаешь что язычок? Пойдем со мной Из тебя выделят мешочек Носок Костыня. Вон там что-то Одеяло В нижнем ящике Здесь больше ничего полезного нет Контейнер пустой Может пригодиться Хорошо Дверь закрыта Может быть я могу вылезти через окно Нужно что-то, чтобы помочь мне спрыгнуть а, Одеяло Ну, логично, нравится. Самодельная веревка. Очерками не нужна. Вот это нужно. Прекрасно. Выход готов. Пошли. Как в приключенческом романе герой не сдается никогда. Глава пятая.